Привет, друзья! Если вы счастливый обладатель лицензионной программы Вилком, значит вам доступны бесплатные обновления, в которых производитель исправляет косяки, а иногда добавляет полезности. Чтобы узнать версию своей программы, зайдите в меню «Справка» о программе. Если вы не в курсе, какой релиз актуален в настоящее время, то зайдите в меню «Справка» «Проверка обновлений». При обновлении версии 4.0 на более позднюю все проходило на ура. Более того, программа при запуске сама объявляла о том, что вышло обновление. Но вот с появлением версии 4.2 они что-то набудрили и автоматическое обновление, надеюсь, временно перестало работать. И вам придется скачать обновление вручную. Для этого зайдите в меню «Помощь и поддержка». Кстати, здесь они тоже не доработали, и открывается устаревшее обновление от июля месяца. Поэтому, если вы видите его, то не качайте. Переходите на сайт Welcome. На главной странице зайдите в меню «Поддержка» «Download Center». И вот здесь вы найдете актуальное обновление. А на сегодняшний день это релиз от 4 октября 2019 года. Смело загружайте его, а загрузив, запускайте установку. В процессе обновления программа по каким-то причинам сообщит вам, что у вас и так уже все установлено, и что ваши бесполезные действия лишь приведут к повторной инсталляции версии 4.2. Но вы-то опытные, вы знаете, что у вас старая версия E4.1, поэтому жмите «Да». Дальше все произойдет с помощью мастера-установщика. И вам остается только подождать окончания и нажимать клавишу «Далее», когда потребуется. После установки перегрузить компьютер. Я вот отказалась от перезагрузки и обнаружила, что у меня осталась старая версия. Если после перезагрузки у вас она тоже останется, то удалите ее вручную. Всем хорошего дня!